называется Краткий курс новейшей истории Афганистана. Где у нас Виктор Александрович? Если что меня поправите, что я неправильно написал. Э, песня была написана в два захода. Одна еще при жизни Брежнева, который до да, упоминается тот, кто нынче выше всех. Вторую часть я дописал уже после смерти Брежнева, чтобы было понятно.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 Кого надо и не надо Всех отправил на тот свет В остальном нормальный малой Мы с ним многое смогли Да в Кремле пятно восстало До свидания наджив джип Отоварили чекушки и авгашки, Кто имел в Харатоне или в Кушке Оказавшись не удел. В общем, вышли из Афгана